Всем привет, чтобы вы не подумали, что я профессионально чистить кастрюль, маленькое вступление. Как говорится, у нас как в простой крестьянской семье, жена занимается своим делом, да я занимаюсь своими делами всяческими. Всякой техникой, точками, огородами, но собой, конечно, и автомобилями. Но когда необходимо, как говорится, мы друг другу помогаем. И Раз за два-три год я помогаю супруге чистить кастрюли. Не в обиду женщинам будет это а Значит, у мужиков и лично у меня это очень хорошо получается. Так как здесь действительно необходимо приложить силу и, конечно, помогают технические навыки. Это у меня здесь летняя кухня. Вот я от жены уединился. Начнешь там заниматься, начнет подсказывать. Нам на нее необходимо горячее. Ставим кастрюльку на печку. Наливаем водички. Включаем газ. Когда у нас подогрелась. Для посуды имеется очень много методов. Я не скажу, что мой метод самый лучший. Может быть есть и лучшие методы. Лет 30 вот, чищу посуду. Соответственно, на праздники. Вот этим методом, который значит, у меня хорошо получается. И я его не меняю. Вот может быть у кого-то и лучшие методы есть. Если есть, есть, пожалуйста, напишите. Дело вроде неприходливое, но подоторка здесь нужна. Значит, чем я пользуюсь? Значит, ну, первое, например для дна, для вот таких грубых вещей. Значит, вот такая вот металлическая стружка или как она называется, не знаю. Уже не взял. Потом мочалка вот такая вот, видите, с одной стороны она мягенькая, а здесь вот погрубее. Вот, затем какое-то моющее средство, ну, вот у меня ушастый нянь. Дверь для мытья детской посуды. Есть сода, есть. Может, там где-то что-то такое тяжелое, если будет. Ну, вот такие вот шлифшкурки. Вот я занимаюсь машинами, там, всякой техникой. Вот у меня и хвалом крыса 500, ниже будет царапин от 500 и 3000. можно по 3000. по 3000 вполне нормально или 2000. вот такой вот волочный у меня вот имеется круг и паста гоя вот этому куску наверное лет уже 20 или 30 чем она хороша она больше никуда не используется то есть жена ее не может использовать больше никто не пользуется как кроме меня вот я значит кастрюли чищу ну и всякие вот алюминиевые такие вещи очень хорошая вещь она и сейчас продается в магазинах в хорошей красивой упаковке щетка вот такая вот покажу вот такую кастрюлю, вот эта кастрюля снежавейки ну, видите, вид так вроде жена ухаживает, нормально все но на дно посмотреть, видите то есть она не доходит женские руки туда оно тяжело ну и в принципе меня жена очень занятая вот это сейчас вот она такое состояние имеет потом я покажу, значит, как она будет иметь вид, когда я почищу так итак, приступаем первонаперво эту вещь надо обезжирить вот, соответственно, вот какое-то моющее средство. На эту сторону чуть-чуть капнули. Вот, и обезжириваем. Вот, выскакивает аж. Даже, даже кое-что и оттирается, видите. Вот но ну, дына вот так вот, в принципе, протирает. Видите, вид такой божеский более менее Вот дальше надо усилие применять. И говорится, мужскую техническую смекалку. Видите, оно уже и неплохо получилось Так на первый взгляд Раз мы взялись, мы делаем, как говорится, как мужики, как положено Здесь, например, чтобы супруи почистить Это надо время часа два, наверное вот. Наждачка у нас, как говорится, водостойкая Обмакаю воду и вот так вот чистим ее Опа, видите, как получается Сперва с проходимся А потом уже конкретно там идти. достало чего Еще сделаем Моментально, видите, раз и уходит мы не протерем, так как это не вот так что здесь можно тереть не боясь, вот такие сложные места под ручками вот я ножом вот немножко слиянца очень легко надавливаем. наждачкой взять там сложно вот такие вот они углубления вот только без фанатизма конечно в одну сторону мы вот так вот движемся то есть вот так вот вы можете поцарапать именно вот в одну сторону и очень слиянца Берем опять эту нашу беду и протираем. Видите, она сразу уже берется. Женщина вот этим заниматься, сами понимаете. Во-первых, тяжело, во-вторых, это очень долго. Здесь посмотрели, где там еще имеется. Вот еще раз почистили. И наш также его дальше потерли. Так вот немножко ее свернули, кажется, в трубочку. В процессе чистки кастрюли, значит здесь сразу возникают такие вот нюансы. Кастрюля должна быть гладкая, поменьше вот таких вот уступов, Потому что они, видимо, сделали для красоты, штамповка какая-то. Но чистить ее очень плохо. Забивается во всех вот этих вот пазах. Вот И вот это, что они тут по написали, не знаю. Зачем оно надо. Все она ветер пригорает. Попробую вычистить в середине. Или вот почистили все здесь мы можно... ну, нюансы какие начинать сюда надо со сложных мест то есть вот под ручками вот потому что дальше честно хорошо, терпения не хватит вот, теперь мы работаем наждачкой 500 -й. убираем мелкие царапинки 500 была или 600 -я. примерно 1500-2000 наждачка вот и еще я прохожу выполнили эту операцию то есть мы Наждачкой все протерли, все чёников. Значит, берем, полируем ее. Круг имеется. Натираем, постыгой. Как говорится в рекламе, почувствуйте разницу. Давайте посмотрим, что нам дает эта паста. Вот эта сторона у меня заполирована с постыгой, а это без постыгой. Здесь она вот светлая, то есть она яркая, а здесь уже мутная. Видите какая? Так вот и порядок. Все блестит. Новая так не блестела. Видите как? Крышку то же самое. Здесь такое стекло, жаропрочное. Вот оно, в принципе, не царапается, но лучше всего наждачкой тысячной ее нормально она чистится. Вот, вот такой вот, эти прозрачный. Вот и кастрюлька наша. У меня пошло вот на одну кастрюлю, со полтора, наверное. Так что эта работа не очень-то Быстрая. Всем спасибо за внимание Я рад, если кому-то моя вот такая Технология, значит, понравится Может быть есть у кого другая технология Вот, посоветуйте. В конце, что я хотел сказать Мужики, не забывайте помогать женщинам Хотя бы по праздникам Я думаю, что женщина оценит это и вполне вас отблагодарит Всего вам хорошего, спасибо за внимание Всех благ, удачи вам